Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жанниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Мы продолжаем цикл лекций про панические атаки. И в этом видео мы с вами поговорим о симптомах панических атак. И... Очень четко нужно здесь понимать, что к симптомам мы будем относить то, что физически вы ощущаете во время панической атаки. Также включаем здесь еще два компонента дополнительно. Это ваше эмоциональное состояние, то есть страх во время панической атаки, и ваше поведение во время панической атаки. Дело в том, что когда вы ищете такой запрос, то скорее всего вы пытаетесь идентифицировать свое состояние, с тем, является ли это чем-то опасным или является всего лишь панической атака. Итак, начнем мы с вами именно с ключевого момента, это ваш страх во время панической атаки. Он очень специфичен, потому что в этот самый момент, я говорю сейчас исключительно про момент панической атаки, в этот момент вы боитесь за пять последствий, что прямо сейчас случится что-то с сердцем, инфаркт, инсульт, за то, что прямо сейчас упадете в обморок, за то, что сейчас потеряете контроль, сойдете с ума, за то, что сейчас задохнетесь и за то, что люди сейчас подумают, что вы ненормальны или не в себе. И исходя из этого страха, соответственно, этот страх возникает тогда, когда вы воспринимаете возникшие симптомы как Опасные. То есть вы считаете, что у вас те симптомы, которые сейчас возникли, а это симптомы страха Вы считаете, что они сейчас способны привести вас к тем перечисленным мною последствиям Поэтому сам, сами симптомы, возникающие в момент приступа, они характерны вашим страхом Какие это симптомы? Учащенное сердцебиение, повышенное давление, высокий пульс Дальше это зачастую пульсация в голове, в висках, ну, в каких-то местах, где вы привыкли это ощущать. Сильное головокружение, сужение зрения, туннельное зрение, то есть темнение по краям, либо белина перед глазами. Шум в ушах, сдавленность в голове. Следующее это одышка, ком в горле, пересыхание во рту, напряжение в теле, покраснение лица, тела. Жжение в груди, сильный дискомфорт в животе, бросает такую то в жар, то в холод, тут же бросает еще и в пот, соответственно, также возникает дрожь в теле, тремор рук, тремор ног, тремор головы. Желание в туалет, по-большому либо по-маленькому, слабость в ногах, тут же возникающая слабость в ногах, шаткость походки, зачастую это сопровождается ощущением онемения в пальцах и покалыванием в конечностях или в пальцах. Также вы ощущаете уже, у вас возникает ощущение, как будто не с вами это сейчас все происходит. Ощущение это называется дереализация. И возникает тут же ощущение, что как будто мир нереален. То есть, извините, наоборот. Если вы считаете, что это не с вами происходит, это деперсонализация. А если вы считаете, что мир нереален, то это дереализация. Вот, соответственно, такие симптомы возникают во время панической атаки. И в зависимости от того, какие из симптомов вы ощущаете лучше, то есть у вас может не быть всего набора, который я сейчас перечислил Дело в том, что он действительно возникает, то есть страх провоцирует сразу всю цепочку симптомов, то есть каждый человек чувствует их все но сосредоточен он на каких-то, которые для него наиболее важны Если вы боитесь за свое физическое здоровье То, скорее всего, вы сосредоточены на головокружении и сердцебиении И рядом с симптомами, связанными с ними Потому что боитесь упасть в обморок Или то, что сейчас что-то случится с сердцем Если у вас есть страх за свою психику То вы сосредоточены на ощущениях дереализации, деперсонализации На головокружении, на дрожи в руках На вот этих вот приливах и жара то есть, э, вот вы на это больше ориентируетесь Если же вы переживаете за мнение окружающих, то, скорее всего, у вас возникают позывы в туалет по большому, по маленькому, покраснения и внешние проявления: потливость, дрожь. То есть вы как бы реагируете на те симптомы, которые для вас наиболее значимы, на ваш взгляд, и могут привести к негативным последствиям. Итак, признаками, то есть симптомами панической атаки мы сказали физические симптомы, сказали про страх, который возникает во время самой панической атаки. Ну и здесь можно добавить ваше поведение. То есть зачастую человек во время панической атаки, он соответственно, он абсолютно уверен, что он умирает, да, то есть что он прямо сейчас с ним что-то произойдет. Он тут же начинает там судорожно звонить в Скорую, просить у близких своих помощи, говорить, что ему плохо. Соответственно, он начинает метаться по комнате, это связано с тем, что человек боится, что вот сейчас ему надо срочно что-то отвлечь иначе он сейчас над собой контроль потеряет. Либо человек, наоборот, лежит и даже встать не может, потому что считает, что он ну, чувствует абсолютно бессилие, да, вот такое вот опустошение и, соответственно, лежит на кровати ничего не может делать вот обычно приступ панической атаки он краткосрочный то есть он длится <coughs> от ну в районе где-то 5 минут от 5 до 15 минут он может длиться но есть определенные особенности у людей некоторые говорят что у них очень длительные панические атаки то есть могут быть и час и два и так далее так вот час и два они не возникают это уже не панические атаки это этап просто тревоги и симптомов и в этот момент когда у вас возникает тревога и симптомы вы также можете бояться за последствия этих состояний но уже не прямо сейчас например Uh, у меня сейчас сильное сердцебиение и страх за сердце, но не за то, что прям сейчас с ним что-то произойдет, а за то, что это состояние приведет к проблемам с сердцем, например, в будущем. Или что это состояние у меня не пройдет. И вот ваш страх за само состояние, он поддерживает это, это состояние и дальше. И поэтому оно бывает, что и, и весь день у кого-то длится, и полдня, и несколько часов. Но паническая атака Это когда происходит быстрое нарастание Страха, доходящее до пика То есть вы доходите до пика Убеждаетесь, в чем смысл то Почему пик потом проходит этот Дело в том, что когда вы Тут же испытываете симптомы Вы боитесь, что сейчас, например, что-то с сердцем случится Состояние ну как бы Сердцебиение возрастает Страх возрастает Но доходит до максимального возможного да, И потом у вас появляется понимание, что ничего не произошло, то есть сердце ничего не произошло, вы живы, и, соответственно, состояние падает вниз, потому что вы начинаете убеждаться э, вот именно в тот момент, что все-таки, э, видимо, не сейчас со мной что-то случится, и состояние улучшается, симптомы снижаются, страх снижается, и вы еще успокаиваетесь больше. Обычно после панической атаки у людей наступает апатия, бессилие, то есть э, очень это энергозатратная такая вещь. Вот. Но у некоторых бывает наоборот, что появляется энергия, то есть такая встряска. Особенно это зависит от того, в каком состоянии произошло, произошла паническая атака. Потому что если у человека только начались проблемы с паническими атаками, то это может быть не на фоне сильно повышенной тревожности, поэтому он чувствует бодрость. То есть как, бы, как будто вкололи адреналина, и потом человек чувствует некую бодрость, то есть он встрепенулся. А если у человека повышенная тревожность есть, и на фоне нее случаются уже панические атаки режимно, периодически, то обычно после этого у него опять же происходит процесс повышения тревожности. Он тут же боится, что этот приступ повторится. Тревожность, соответственно, создает симптоматику, ухудшает самочувствие, появляется вот это бессилие, слабость и так далее. Очень Важно понимать, что не всегда нам кажется, что это именно панические атаки. Но э, есть определенные признаки, которые говорят не только о самом состоянии панической атаки, которая возникла, чтобы убедиться, что это именно она, а не проблема с сердцем. Здесь нам нужно еще другие доказательства, которые находятся до возникновения приступа. Для того, чтобы сам приступ состоялся, вы должны были сначала на что-то страхом среагировать. То есть, если у вас случился какой-то стресс, и после него паническая атака, то это говорит, опять же, в пользу того, что это именно паническая атака. Потому что сначала возникает страх, потом провоцирует симптомы. А потом уже возникает паническая атака на симптомы страха. Следующий момент, это то, что если даже у вас возник стресс, это не факт, что он сумеет спровоцировать симптомы. Поэтому, чтобы стресс спровоцировал симптомы, или страх спровоцировал симптомы, у вас уже должна быть повышенная тревожность. Вот если у вас э, в какой-то период времени до этого уже был, э, было состояние повышенной тревожности, то, соответственно, это также говорит в пользу того, что ваше состояние это паническая атака. Ну, и, соответственно, другие моменты это моменты ухудшающие самочувствия, но здесь их может быть, может не быть. Это, например, проблемы со сном, с аппетитом и в целом эмоциональность характера. То есть, если вот эти факторы есть, есть фактор, допустим, повышенной тревожности накануне, есть фактор стресса, да еще и в этот момент вы боитесь за паническую атаку, да еще и никаких ничего не случилось последствий, то вот все это будет достаточно для вас доказательством того, что сейчас с вами это всего лишь, ну или не всего лишь, но все-таки это панические атаки. Поэтому в первую очередь нужно работать именно с ними. Вот. Итак, мы в этом видео с вами поговорили про симптомы панической атаки. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях под этим видео. Я обязательно на тему ваших вопросов сниму отдельное видео. Спасибо за внимание. Всем пока.